Здравствуйте, мы снова с нами. Сегодня у нас вторая часть наших практических занятий, которые посвящены функциональному блоку субдоминанта второй ступени, доминанта и тоника. В первом, на нашем первом занятии мы использовали домажорную тональность субдоминанта. Второй ступени нас выражал ре минорный аккорд с большим количеством его вариаций а в качестве доминанты мы использовали соль мажорный доминантовый аккорд группы мексильдийского лада или альтерированный и разрешались в мажорную тонику. То есть это блок 2, 5, 1, очень хорошо известен, особенно с джазменом. Вот. Но сегодня мы сделаем тот же самый блок, только тоникой у нас будет не мажорная тоника, а тоника минорная. Кто смотрел наши... Первый один из вступительных базовых лекций понимает, что существует два, две тоники, тоника мажорная и тоника минорная, которые живут в одном едином ладе, в одной диатонике, в одном натуральном мажоре или натуральном миноре. Собственно, это родственные тональности, это одна и та же тональность, это один и тот же лад, который состоит из одних и тех же нот. И если мы вспомним, что на семи ступенях натурального мажора присутствует семь функций существуют две тоники, значит существуют две доминанты. Соль мажорная доминанта, которая стремится в мажорную тонику до. Ми мажорная доминанта, которая стремится в минорную тонику, ля минор. И у каждой из этих тоник есть своя вторая ступень. Ре минор вторая ступень для до мажора. Си полуменьшен саплаккорд вторая ступень для ля минора. То есть это тоже субдоминанта второй ступени, но который стремится в минорную тонику. Чтобы нам э, не менять э, как бы тональность. Сегодня минорная тоника будет не ля, а до минор, потому что на предыдущем занятии мы превращались, приходили в мажорную тонику, а сегодня представим, что тоника будет минорная, вот он, до минор, минорная тоника, ну и, соответственно, лад у нас поменяется. Как бы это будет ми-моль-мажорная гамма, вот, и вот в ми мажорной гамме есть своя минорная тоника, это до минор. Стало быть, Субдоминанты второй ступени для минорной тоники в этом ладу будет являться вот этот аккорд. Ре полууменьшенный. То есть Ре полууменьшенная — это седьмая ступень ми мажорной гаммы. То есть все логично. А доминанта, соответственно, соль. И в данном случае она альтерированная. Разрешается она в минорную тонику. Вот в самом простом виде это выглядит так. Вот субдоминант второй ступени, чистый полуменьшенный септокорд вот а, какой-нибудь несложный вид доминанты, альтерированный, вот такой, например. Вот видите, вот доминант септаккорд. вот минус девятая ступень, вот начало альтерации, и вот наверху опять третья ступень. И разрешаемся мы в минор. Ну, например, вот, вот такой вид. А в обычный минорный септаккорд аккорд, мало-минор септаккорд. Ну или просто мы сыграем доминанту в таком чистом виде. В виде обращения доминант септаккорда. Вот. Поколдуем сегодня с этими функциями. Эта функциональная группа имеет такой лирический трагический характер. Да? Очень часто используются в джазовой музыке, и в песенной культуре, и в нашей стране очень много на этом функциональном блоке построена песен. Сразу какая-то такая лирическая драматичность наступает. Итак, говорим про тонику. Куда мы должны разрешаться? По логике начала предыдущего урока, вот минорная тоника. Мы можем ее представить в виде малого минорного септаккорда, можем представить в виде аккорда шестой ступенью, можем добавлять вторую ступень. Также он будет немножко пустоват, этот аккорд. Если в мажорной тонике это было приемлемо, то в минорной тонике интереснее, конечно, вторую ступень играть вместе с минус третьей, вот в таком виде. Это тоже вариант. Сюда же мы добавляем седьмую ступень. Получается более такой богатый аккорд. Или наверху. Для любителей такого вот джаза. это Так тоже можно выразить тонику, согласно лидийской концепции. Вот. То есть вот, вот такие у нас тоники. Вот сюда мы будем двигаться. Или даже здесь уместно четвертую четвертую ступень, то есть так тоже можно выражать тонику, или добавляйте внизу еще какие-то ноты пятую ступень, или просто вот так можно исполнять тонику, опуская ступень пятую за ненадобностью, получается более такой компактный пустой аккорд. И так в эти тоники мы будем с вами разрешаться. Все, что можно построить на основе дарийского лада, все можно использовать для выигрывания тоники. А с полууменьшенным аккордом ситуация более простая. Не так много вариаций этого аккорда есть. То есть вот он в базовом виде, в обращении полууменьшенного септаккорда. Мы можем отсюда сразу выкидывать первую ступень, потому что она есть в басу. И вот мы с этого начинаем. Это субдоминанта. Поменяв одну ноту в аккорде и бас, соответственно, мы приходим в доминанту. И разрешаемся в тонику. Еще раз. Далее по доминанту можем сыграть более богатую, добавив пятую ступень. И опять вернуться в тонику. Либо сыграть не пятую, а плюс пятую ступень в доминанте и прийти в тонику. Либо добавить наверху плюс девятую ступень в доминанте и разрешиться тоже в тонику, оставив наверху эту ноту, потому что это седьмая ступень в минорной тоники. А можем даже вот таким хитрым образом взять субдоминанту. смотрите, минус шестая ступень, в появляется, оставить ее наверху, альтерируем доминанта, и вот в такую тоненькую выйти. Так, это эта позиция. Теперь Берем септаккорд не вот в этом виде, а спускаем его ниже. Перемещаем минус пятую ступень субдоминанта полумешенного аккорда на октаву вниз. Таким образом меняется позиция. Итак, субдоминанта. Вот такая доминанта. Минус 9, 3, 5, минус 7. И такая тоника. С четвертой ступени. Еще раз. Мы говорили на первом уроке, что всегда важно найти какую-то одну ступень, которая все свяжет. В данном случае это фа. Но если нам не обязательно это связывать, то мы можем вот так сыграть доминанта и... Например, вот так сыграть тонику. Или вот так сыграть субдоминанту. доминанту и вот так вот тонику минорный аккорд заявят ступенью еще раз но все равно наверху есть одна связующая нота или попробуем сыграть субдоминанту вот таким образом то есть мы четвертую ступень субдоминантового аккорда, полуменьшеного, принесем наверх. И тогда у нас тоже появляется маневр. Повторяю. Смотрите, как выражены субдоминанта. Вот минус пятая, вот минус седьмая, вот первая ступень и вот четвертая. Дальше. Доминант альтерированная такая, но ну, простая. И вот такая тоника тоже несложная, или вот такая тоника, или доминант у нас будет вот в более сложном виде, смотрите, плюс девятая и плюс пятая ступень, и вот так можно выразить тонику, и последний вид субдоминанта, в полуменьшенной субдоминанте, смотрите может присутствовать и чистая девятая ступень нотами, получается очень интересный аккорд. Совсем такая кривая доминанта, но тоже уместно. нет предела совершенства. Главное пытаться это делать и пытаться понять. Чем больше практики, тем больше в вашем сознании будет таких вот кирпичиков, гармонических заготовок. Но самое сложное, что вам придется сделать, это сыграть все это в 12 тональностях. И когда вы это все повторите, то ваш гармонический багаж будет несоизмеримо выше. Вот на этом мы сегодня закончим нашу такую короткую наш короткие занятия практически спасибо вам до новых встреч